Всем привет! Сейчас я пришла на стадион, где у меня будет тренировка. Меня зовут Жанна. Сейчас я буду тренироваться. Мы посмотрим, как у меня будет тренировка. Сначала, ну, не забудьте подписаться на мой канал, нажать на, на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Я иду разбинаться. Сначала проведу несколько кругов. А потом вы увидите, что у меня будет тренировка побежала. Иду на лестнице делать упражнение. на лестнице, пришли на Вместе, на двух Нужно отталкиваться, как можно только на лестнице не как только встал, сназа на каждую лестницу как и, может, и, и, и опять. ну ты на каждый месяц на каждый отталкивался на месте с детьми. А теперь вы Теперь через деть четыре раза да, через палку. Тоже стоять не да, надо, надо сталкиваться, да. Спускаюсь. Пока спускаюсь, отдыхаю. И сейчас опять побегу. Четвертый раз. Сейчас буду делать прыжки на двух ногах. Тоже отталкиваюсь Я иду прыгать, прыгать в длину с места. Я должна была сделать 10 прыжков. Вот здесь я буду прыгать. Вот отсюда. Здесь я буду делать 10 прыжков с места. Сначала я первый делаю прыжок. Как можно выставить близко? Второй прыжок я должна буду перепрыгивать первый прыжок. Третий прыжок я должна буду перепрыгнуть должны прыжок. Четвертый прыжок я должна буду перепрыгнуть. Вот Пятый прыжок я должна буду перепрыгнуть свой четвертый прыжок. Так с каждым прыжком ты должна больше перепрыгрывать свой предыдущий прыжок. И получается у тебя. Потому что локация все дальше и дальше. Так и 10 прыжков. Спасибо. Пока...